Привет, дорогие друзья! С вами Стив. И сегодня я вам покажу, как набрать очень много алмазов, вещей там, ну или еще каких-нибудь предметов. Да. Для этого нам нужен вот такой вот механизм. Да. Он строится вот так вот. Вот такой вот. И он делается много раз. Да но ну, тут нужна вот такая вот команда я не знаю можно ли ее скопировать но я думаю то что она небольшая в общем вот берете и нам выдается очень много алмазов и так и можно вот сюда вот, в командный блок вписать например золото там, не знаю, например, это, золото, и нам выдается очень много-много-много-много золота, также можно сделать с любой вещью, да, можно сделать с мазным мечом, можно сделать с другим, например, вот палки давайте, то без миникрафт, можно просто 280, ну, например, стрела. Не знаю, или лук это. Не знаю. Ну понятно, как он пишется, так сейчас. И вот. Да, это стрела. И нам сейчас выдается много стрел. Это тут все мы выкидываем. И сейчас, вот, нам ну, выдается, выдается много очень стрел. Да, ну ладно, в общем, всем спасибо, что смотрели. Для вас хотел комментировать Стив. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, в общем, всем до скорой встречи и всем пока-пока.